Итак, продолжаем нашу послематчевую пресс-конференцию. У нас Сталин Владимир Которпеда, Александр Николаевич Гербачев, Александр Николаевич, с победой и ваш комментарий. Ну, правильно, да, с победой. Хочу поздравить всех. Футболистов, клуб, болельщиков, город. Такая, -а -а -а знаете, интересная игра получилась. Для нас может быть немножко сложно, Много контратак пропустили. Просто могли пропустить в этих контратаках мячи, но игра, игра хорошая получилась. Атака на атаку, много быстрых атак, много обводок, много таких угрожающих ударов было, много единоборств было. Прям, честно говоря, даже не ожидал, что так, так тяжело. Мы играли хорошо, хорошо. но я думал, я думал, полегче было, поэтому понравилось. Нравится игра. Да? В обороне были моменты, где надо будет исправлять много ну, получилось. Мы готовились, готовились к этой команде да и понимали, что будут обороняться большими силами, а вот, и выбегают быстрые атаки. Есть быстрые футболисты. Ну, так и получилось. Я не думал, что так много Но команда себя очень трудовела. Да очень хорошо убегает э, из обороны в атаку, очень хорошо. Много ну, я посмотрел, такого не было. Наверное, скорее всего, мы позволили так выбегать. Наверное, скорее всего, так и есть. Мы позволили так выбегать. Да. Тренер да? соперника сказал, что первый мяч, что он летел с песочной ямы. Согласны? Ну, бывает такое, да. Я у Егора э, Спартова спросил, говорит, ты дрячий бил? С правой ноги он говорит, конечно, дрячий. Ну, залетел. Ну, ему неудобно неудобно справа играть его Левые ноги, поэтому моменты нехорошо, моменты тяжело разворачивать. Это нет хорошей жизни, что он играет справа. Завершился первый круг второго этапа, вот одно, одно лишь поражение, 4 победы, одна ничья. Вот ваша общая оценка этого отрезка? Ну, как я и предполагал, как и, по-моему, даже что однозначно наша зона сильнее вот, да, и по очкам видно, и по игре, и по командам, а, чем зона Белинграда. Вот, поэтому они больше очков напали золотых, такой отрыв. Ну, вот и сейчас мало, мало кто очки набирает из той зоны, да, в основном на наша команда набирает. Поэтому здесь было попасть шестерку, очень тяжело. Помните, да, кто не попал? Скорска, динамо. любую формату возьми Сержинск вот. такая да наша зона сильная Ну, так интересно попасть в пятерку ну, опять же я против этих золотых очков для обнуляться надо если с вами да вот если обнулиться на каком-то не считал Ну, на третьем второй третий. третье можно поэтому люди с и потом черта мы насколько ну, 6 13 4, 4. 4 победы, одну, а также по-моему и у Ну, то есть вы бы сейчас были вот здесь. Первое, второе третье ну так вот Александр Павлович, не могу задать такой вопрос в закрытых телеграм-каналах. А, вас... зак закрытый ну, частные телеграм-каналы, футбольные, обсуждается mm -hmm. то, что Александр Николаевич Горбачеву делают предложение то ли в Новосибирск, то ли в Что-то про это слышали? Ну, во-первых, я не знаю, что такое закрытые каналы, как туда попасть. Ну, наверное, это естественно, потому что там ищут, нет тренеров. Ну, моему сейчас назначили боялись. Правильно? Ну, по крайней мере, не слышал. Я слышал, уже может. завтра официально объявят, вот сегодня был на игре, mm -hmm. мы проиграли 2-1. Mm -hmm. Про Новосибирс не знаю. Что-то так у них не получается все. Который год, наверное, год, уже выйти. И бюджет хороший, и хорошие, хороший, все есть, и футбол был хороший, как бы такой достойный. Да? И вот, пример лицо даже mm -hmm. В общем, я не читал закрытый контроль телеграм-канала. Mm -hmm. Не знаю, ничего не могу сказать. Хорошо, спасибо. До встречи и с победой. До свидания.